в формате мы увидим следующее автобусная установка бас стоп бас стоп вход entrance entrance выход exit exit платить здесь Пей, здесь. Пей, Междугородный автобус. Коуч. Коуч. Междугородный автовокзал. коуч station, коуч station.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 Энтренс. Энтренс. Выход. Экси. Экси. Платить здесь. Pay here. Pay here. Автобус. Имеется в виду междугородный. Коуч. Коуч. Автовокзал междугородных перевозов. Автобусов. Коуч station